Всем привет, вы на канале Тывка сегодня с вами я, Катя, и сегодня я хочу вас поздравить с Новым годом, с 2019 годом! Всех поздравляю, желаю вам счастья, здоровья, успехов, успехов, хороших оценок и просто всего самого лучшего исполнения желаний в новом шикарном году, в году свиньи, ну... Как бы в этот год я делала в год, год СМИ. Это просто шикарное время, Новый год. Желаю вам всем счастья куча подарок в новом году, просто хороших каникул, здоровья, счастья, как говорится, и всего самого наилучшего, там поехать отдыхать куда-то, если вы а, уже где-то отдыхаете и смотрите меня, может быть, даже с Красной Поляны в Сочи, то напишите в комментариях, где вы проводите свои каникулы, мне будет очень интересно это прочитать и узнать. Ну и, конечно, спасибо подписчики, что вы смотрите это. Я, конечно, всех поздравляю. Боль... Спасибо большое. Я очень рада для вас снимать видео. Ну и что ж, и это третья часть, не в чудеса. Вот моя рарити, которая будет помогать. И вы же хотите узнать предложение? Ну что ж, начнем. Управлять этой глупой маленькой рарити шикарно. Книга моя, это шикарно. Так, ну что ж, надо идти на эту гору. А, у меня с ориентирами плохо. О, нет. Плохо, плохо, да. Но у меня есть книжка. А, -а, -а. а книжка мне всегда помогала, поэтому все шикарно. Так, что ж, сейчас мы ее откроем. -ш -ш. Так, ну где эти ориентиры? О, о нашла. А, зачем идти земным пони? Или вообще всем пони, если можно просто телепортнуться туда. Так, ну сейчас надо, предупредить радится, что я нашла. Сейчас... Шшш, о, вырвайся из тела. Ай! О, район, ты, вот ты здесь. Фу. О, ты, ты, ты нашла антиры? Конечно, я нашла. Я и так и знала. А, ну да, логично. Ты же знаешь, я новогодняя фея, да? Фея добро? Да? Да, а ты как думаешь? Я зло никогда не несла. А, глупышка. Ух ты, как я рада. Ну что ж, нам надо идти вон в ту сторону гора, вон там. Э, книжку надо закрыть, я просто решила посмотреть. Хорошо, книжку я буду нести, хорошо? А давай я в крыльях? А, ну да, тебе же легче. Да. А не хочешь магии телепортнуться? Э, у меня с магией вообще-то из телепортации плохо. Ну что ж, с тобой же я, всезнающая, добрая фея. Поэтому я тебе помогу. Опачки. О, вот мы у этой горы. Фуф, Ой, быстро это было все очень. А, ну и где этот кристалл? Я исполнил свой желание. Найду своего милого беззубика. Как я по нему скучаю. Не понимаю, как можно грустить из-за этой ящерицы. Он не ящерица. Он самый милый питомец. Ну хорошо, хватит нить. Так. И куда идти? Ну ты же знаешь дорогу. Я просто знаю до горы. А дальше... Минуточку. Так, надо открыть книжку. Поняла. А книжка нам, наверное, не понадобится. А давай ты отдашь мне книжечку. Ну, так как я хранитель этой книги, конечно. Я великий страш этой книги, поэтому... Ну, хорошо. А? <музык> ну, что там? <музык> <музык> <музык> <музык> Вы не пройдете сюда? а Кто ты? Я хранитель. Я хранитель моего кристалла этой пещеры. Что вам нужно? А, как я ненавижу этих голубых феи добра. Ау, сестра, ты моя добрая фея. Что? Ты злая фея. А, как ты так смеешь меня называть? Они обе а, Надо их магией. Да, их надо магией. Ты что, думаешь, что я что ли злая? Конечно же нет. Я самая добрая фея. Не верь ей, девочка, пожалуйста Я тут охраняю уже тысячелетиями Вход в эту пещеру Она злая, она хочет захватить тебя Чтобы добыть этот кристалл а -а -а! <с Question> Глупышка <с nước> Только сейчас догадалась Книжка плохо читаешь по истории <Lion's from kindergarten> Я просто не никогда не читала И зря А-а-а <noise> что ж, теперь я могу и пойти, и взять это. А, а ну-ка, стой, я добрый хранитель ангел. А ну-ка, уходи с этой пещеры. <свяк> Ты хочешь драться, сестра? Да, хотелось бы. <свяк> ну что ж. Зачем тебе со мной драться? А зачем тебе со мной? Я главнее... Я принцесса. Ну, ты тоже, но я главнее. Я отвечаю за Р Рождество и Новый год. Самые шикарные праздники. Зачем? Ты хочешь их испортить? Зачем тебе этот всемогущий кристалл? Зачем, что я помогу сначала этой голопышке, потом сатру с земли. Все, что есть. И я стану править земля. Я поняла, ну почему бы нам не править вместе? Ты же, хоть мы и олицетворяем, что добро там и зло, но все равно. Ты же добрая, в принципе. Я могу сделать так, чтобы не было злых. Ты, конечно, извини, но зло мне и так нравится, сестра. Тогда прости. Никто меня не остановит а! а. а, а добрый, добрый ангел! Да, добрый я, я тебя остановлю! А -а -а. Обычная смертная, которая ничего не умеет, остановит меня! А -а -а. Вот глупости, да? Я, я, я, я легко тебя остановлю, и, и, и все! Так, магия-маги, книжечка, помогай. А ты без книжки не штаб? Где книжка? Растворилась на тысячу кусочков. Эта книжка была возможность вернуть. Без сумиков. Талик. вот он, вот он. Теперь бы загадать желание. Так, думай безумики, думай безумики. А, а, смертная, ты взяла камень? Как? Как ты его взяла? Я победила ее. И я хочу загадать желание. Ты, конечно, извини, хоть камень и желаний, но тебе он ничем не поможет. Что? Ах, это просто камень. Символ обычного нового года. Ты, конечно, можешь загадать желание, но Ах, я тебе предупреждаю сразу: чего сразу? Как бы тебе это помягче сказать? Он не работает. Он работает только от силы, как бы добра. Ты это делал ради песобика. Ради своей цели. Будь ты это дело ради добра, помогло бы. Но я попытаюсь. Нет, это не работает. Камень могут активировать только такие, как мы. А нам, прости, но по закону запрещено помогать таким, как ты. Как бы а мы не хотели тебе никакой помочь. Все, что мы можем делать, это только отправить тебя домой. Все. Больше ничего не буду говорить. Спасибо, что помогла утихомить мою сестру. Не бойся, она в порядке. Она просто там лежит. Я вас равно всех... Пошли отсюда. Все. Камень мой. Я исполню свое желание. И каково твое желание? Ну, захватить мир. А ты как думаешь? Ну, давай, пробуй. А сделал то что сделал кристалл что кристалл захотел чтобы ты вернулась как говорится к своему нормальному росту в смысле я была себя большой а не маленькой он посчитал что в твоей душе так вот мало добра что а, нет, глупый Если будешь себя нормально вести. Хорошо, буду. Так верните мне, пожалуйста, прежний вид. Ну, хорошо. Все. Хорошо, ладно. Нет, звук ну кристалл не нужно, он уже старый и странный. Эй, девочка. Да, я, в порядке. Пора отправить себя домой. Да, мы все тебя отправим домой. Давайте все концентрируемся на нем. А, спасибо за такое приключение. Пожалуйста. Пш -пш -пш -пш. Я, я, я у себя в квартире? Что? О, они меня и правда как-то телепортировали. О. О, я поняла, что... Как бы я ни пыталась, безбекса, но будет в моем сердце. Даже если нет, он будет всегда в сердце. Ах. Надо величие деса. Хоть даже это очень сложно. А? Хм. Сестра, это ты там прикалываешься? Нет, я за столом. Что? Что? то Девочка, привет, я тебя назову Дневная Фурия, Беззубик, как рада, О, у тебя детки, а тебя я назову Демон, ты же такой демон черный. хе ой, ты такая красивая как, ничего чё называть, а назову тебя Звездочка, круто, Ой, как я рада, Беззубик, у тебя детки. Мама, папа, без пикотетки, он вернулся. Ну вот и хорошо, идите праздновать Новый год. Бежим, бежим. Ну что ж, всех с новым 2019 годом. Йиху! И всем пока. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и смотрите мои видео. Всем пока. Пока, пока.